Сегодня обучение будет в несколько необычной форме. Вы видите такую шутливую презентацию. Ну, иногда хочется немножко юмора и веселья, а не только какой-то менторский тон. Тем не менее, мы сегодня поговорим об очень важной вещи. И на гармонизации пространства и наших судеб строится как раз... Вся китайская метафизика. Сегодня я расскажу о том, как добавить Ян, либо добавить Инь для гармонизации вашей судьбы. А кому на данном этапе пока это не нужно. И у нас есть смешанные карты. Для тех, кто первый раз вам нужно в поисковой системе набрать вот такое слово БАДЗИ, построить онлайн. У меня баджи какая-то получилась, прошу прощения. Ба джи. Построить карту онлайн. Вы заходите в любой попавшийся онлайн калькулятор. В данном случае я в Мингли сделала все эти три карты и пишите свой, свой час рождения, день рождения, месяц рождения и год рождения. И получите вот такие карты. Для тех, кто не знает иероглифов, можно включать подсказки. Вот, допустим, вот здесь написано «инь металла». «Инь», ну, кролик, да, это тоже «инь дерева». И вот эта карта смешанная, потому что у нас в часовом столпе «инь», в дневном столпе «ян», в месяце «инь», в году «ян». И на данном уровне ваших знаний мы ее не корректируем. На самом деле в БАДЗе мы стараемся скорректировать все карты, но для этого очень хорошо нужно знать. Какие мы корректируем? Посмотрите себя, посмотрите всех своих близких. Потому что если вы увидите, что есть только Инь, либо только Ян, такие карты нуждаются в коррекции. Почему? Потому что только янские карты не могут быть несмотрительны и делать много ошибок. А только инские карты не могут быть неподвижными они могут чуть хуже развиваться, они могут страдать накопительством. Не обязательно, конечно, что это так, потому что нужно, что именно так прям будет, потому что нужно в целом рассматривать еще карту, но тенденция определенная есть. То есть янский, я просто знаю, у меня очень много ян в карте, они такие «хочу все сейчас и сразу». А инские, они чуть более медлительные, и просто могут не успевать за всем миром и становиться чуть менее успешными. И в том числе иногда могут даже страдать в плане коммуникации. А деньги у нас всегда идут из социума, деньги мы получаем от социума. Поэтому если я на них чаще всего более то инь, о, экстравертные, то инь больше интровертные. Опять-таки, повторюсь, не всегда так, потому что еще много очень нюансов мы учитываем, но, тем не менее, тенденции такие могут быть. И вот здесь мы видим инскую в часе, инь в дне, инь в месяце, инь в году. То есть это чисто инская карта. И только ян, ян, ян в месяце, ян в году. Это только янская карта. Еще что получается, ян могут быть... Такие суперпозитивные и уйти от реальности. Инь могут быть более пессимистичные и тоже уходить от реальности. Да, хорошо, когда золотая середина. Для этого, чтобы скорректировать, мы в Янске, соответственно, добавляем инь, чуть-чуть потормаживаем их, а в иньский добавляем ян, то есть чуть-чуть ускоряем. И вот давайте посмотрим, я вот такую вот схемку вам дала, то есть как добавить Ян, находиться больше там, где есть свет, начиная даже от солнца, там, не знаю, чаще на море ездить, больше включайте света в квартире, сидите, работайте там, где больше света». Не бояться, это для инских карт, добавляем я, не бояться конкуренции, пытаться участвовать. Даже если есть какие-то страхи, всегда можно пойти к коучу, я как коуч работаю, либо можете пойти к психологу и проработать страх конкуренции. Проявляйте активность, найдите какой-нибудь, например, активный вид спорта, который вам нравится. Просто, может быть, танцы какие-нибудь активные, да если вы не хотите заниматься чем-то таким другим. Можно ввязываться в авантюры. Безусловно, не стоит с вами голову, то есть все равно имеет смысл продумывать, но чуть-чуть добавьте даже не авантюры, а скорее спонтанности, зарабатывать. Инь это сохранение. Ян это заработок, если им все пытается в копилочку, то вам наоборот надо больше больше зарабатывать, да, больше активных действий. И можете буквально себе устраивать дедлайны, чтобы а, вы понимали, что вот-вот надо уже делать. А, также можно добавлять через фэн да, кто знает, то есть находиться чаще там, где находятся водные звезды более активные. Для тех, кому нужно добавить инскую энергию. То есть для янских карт побольше дипломатия, осторожности, красота. И здесь можно даже, я не говорю, что другие карты не, там, не пользуются услугами косметологов. Но найдите косметолога, либо специалиста по маникюру, который делает процесс более медленно и, соответственно, Наслаждайтесь просто процессом, не бегите никуда. Научиться принимать помощь, находиться в местах, где затемнение, кстати, для того, чтобы добавить им, очень полезно гулять по лесу. Стабильность, старайтесь все в своей жизни стабилизировать и найти виды спорта со спокойной активностью, ну, например, йога также вы можете для инских, кто знает фэншуй, находиться там, где более сильные горные звезды, более гармоничные, более успешные мы тогда, когда у нас все в балансе и когда вы Свое внутреннее состояние сбалансировали, оно всегда, я вам просто даю гарантию, оно всегда порождает внешние изменения. Пользуйтесь этой шпаргалкой, и я надеюсь, что я увижу хорошую реакцию на этот небольшой вебинар. Поставите. Палец вверх, а для тех, кто еще не подписался, то он на меня подпишется, потому что впереди вас ждет еще много интересного и полезного.